военные технологии на благо простого человека. Россия включилась в гонку машин-беспилотников. Удивительно, но лидером в этой отрасли стала «Газель». За проезд в этой маршрутке передавать не надо, и водитель здесь не курит. Машины управляет компьютер, а все, что вокруг, считывают специальные сканеры. Естественно, мы закладываем в свои алгоритмы и различные ситуации, связанные с некачественным дорожным покрытием, и лужи, и внезапные препятствия, и кусты, и может быть даже там такие вещи, как внезапно выбежавшая динамическая, предприятие, может собака. Делать машины-беспилотники — это модное направление среди мировых автоконцернов. Но вот загвоздка — американский Google Car по нашим дорогам не проедет. Мы сразу пошли по, по принципу имитации человеческого мышления. Благодаря этому мы, в общем-то, оторвались от наших западных конкурентов, но мы имеем где-то 2-3 года опережения относительно наших коллег. Уникальные. Только для российских дорог машины собирают студенты под руководством инженеров «ГАЗ». В ближайшее время они обещают выпустить машину-робот для массового покупателя. Но есть проблема. Миллиардеру Олегу Дереву. Пасхи, а это именно его концепт, не хватает денег. Мы э, обратились в министерство за субсидированием нашей программы, потому что сегодня только мы способны создать э, беспилотный автомобиль э, Российской Федерации. Пока государство помогать миллиардеру не спешит, как это было с ее мобилем Прохорова и Марусей Фоменко. Зато 300 миллионов на поддержку знаменитых российских вездеходов-грузовиков найти удалось. Они тоже пытаются заменить водителя-дальнобойщика роботом. Сейчас все хотят попасть в беспилотники, и это очень модная тема. Скорее всего, это будет здорово и хорошо, кроме того, что, скажем так, беспилотники на данный момент – это маленькие объекты, которые перевозят, ну, в крайнем случае, пиццу. У самоуправляемых авто есть три главных преимущества. На 90% меньше ДТП, на 60% меньше нагрузки на дороге и на 30% уменьшается выбор загрязняющих веществ. Автомобильный рынок в России находится в глубоком кризисе. Продажи падают, но, возможно, не все так плохо. И скоро обычные машины нам вовсе не понадобятся. А привычный путь на работу будет выглядеть приблизительно так. Поехали. Диана Борисова, Андрей Зыков, Анна Львова, рен -ТВ.